Я вас приветствую, дамы и господа, меня зовут Леонид, и вы вновь оказались на канале Таун Спаррол Гейминг, и мы продолжаем проходить Дайлай 2, stay human на высокой сложности. Что ж, в прошлый раз мы выполнили огромное задание под названием э, «Единственный выход», или как там называется, да. То бишь, мы расследуем э, убийство бывшего командира миротворцев. Барни, похоже, сошел с ума. Он ведь ранен. Ну, сошел, сошел с ума, бывает, с кем не бывает. В общем, мы продолжаем сюжетку выполнять. Потому что мне кажется, пока что на сайт квесты стоит подзабить, чтобы, так сказать, э, по направлению игры открыть э, побольше возможностей для передвижения, для боевки и прочее, прочее, прочее. Я О, кстати, по-моему, по можно Постой, пообщаться а с Карлом. Ну вот я стою, да, давай я общаться. Вижу, Карл, ты захотел поговорить? Знаешь, Пилигрим, я не набожный человек Но так было не всегда Знаешь библейскую историю о Данииле и Львах? просвети, я плохо помню Нет, не знаю Просветишь? Итак, Даниил был благочестивым человеком Молился три раза в день, каждый день <свети> Даже когда царь запретил молиться кому-либо еще, кроме себя Даниил не отрекся от своей веры Поэтому его приговорили к смерти и бросили в ров со львами. А целом из львиного логова не выбраться. Тем не менее, спустя целую ночь, обвинители заглянули в логово и увидели, что Даниил жив и здоров. Не потому, что он убил всех львов, не потому, что он сбежал, нет. Господь послал ангела замкнуть пасть львам. Так был спасен Даниил. Узрев истинную силу бога Даниила, Царь приказал бросить обвинителей в ров вместе с их детьми и женами. Это метафора? Миротворцы — это львы, да? Да. Но главный вопрос — за что выступает Господь? За справедливость. И я так думаю. А зачем ты это рассказываешь? Потому что Софи, моя правая рука, сейчас замышляет заговор против миротворцев. Она хочет убить львов. Хм. ну я не могу не согласиться на самом деле но откуда он это в принципе знает с чего ты взял потому что я наблюдателен и потому что я ее знаю да и она не особо это скрывает правда в том что я переживаю за софи у нее доброе сердце но она вспыльчивая и больше меня не слушает. Но, может, она послушает тебя. И что мне ей сказать? Не провоцируй львов. И справедливость, в конце концов, восторжествует. Однако, если она заведет нас в логово ко львам, никакой ангел к нам не придет. Мы все умрем. Мы, наши близкие, все. Миротворцы сожрут нас. Понимаю, ты боишься. Но Софи не маленькая и сделает то, что считает нужным. Наверное, ты прав. Я не могу никого заставить делать что-либо против их воли. Это путь тирана, а не лидера. Может мне стоит сосредоточиться на том, что я могу делать, а не другие. Спасибо за разговор, Эйден. Это было очень познавательно. Ну, вообще я считаю, что... Они в принципе с братом против миротворцев То есть и Софи, и ее брат Ну, я попытаюсь как бы Типа последовать совету Карла Я надеюсь, что получится Потому что иначе будет И правда, как-то очень грустно Лишние провокации, конечно же, не нужны Так, у нас 150 метров где-то до цели и, да, этот квест нужно выполнять ночью, что очевидно. Так, самое главное это спокойно добраться. Надеюсь, с этим проблем не будет. Так, а здесь можно пройти-то насквозь? Да, можно. Оказывается, можно. Это хорошо, это очень хорошо, это даже замечательно. Так, у меня почему-то сейчас 42 FPS в игре. Это очень странно, Это на самом деле. Ладно, сейчас поможем тебе, брат. Раз по пути. Буквально чуть-чуть до тебя нужно добежать, и все. Эй. Да все, я здесь, Эй. я здесь, я здесь. Може, сделай да все, я сделал, спокойно. Вот, мы даже опыт, соответственно, еще получаем. Фу. Спасибо. Ты спас мою шкуру, дружище. О, спасибо. Усилитель ярости мне вправду очень сильно нужен. Потому что на самом деле такая штука, насколько я читал, насколько я помню, чтила. Это очень штука полезная, потому что она прям как бы позволяет пигачить с большим уроном противников. Надо сейчас даже посмотреть. Может я ошибаюсь, конечно. Так, как там? Усилитель ярости. Вот видите, урон от ближнего оружия плюс 100% и длительность 45 секунд. Это вполне-вполне отлично. Так, а вот э, тот магазинчик, да? Ну, значит, спускаемся вниз. Так. Кстати, погодите, нужно кочу проверить. Все нормально. Все отлично. Все великолепно. Так, продолжаем. В общем, э, что ж, мы наконец-то добрались до этого магазинчика. Сейчас будем по стелсу здесь лазить. И лутаться, соответственно. Так, э, приманка, если что, наготове. Хотя, мне кажется, она не поможет особо. Ой, зомби проснулся. Софи? Что-то они все проснулись, походу. Ты Я ищу. По стелсу не удалось, потому что я хотел тут все залутать. Но! Но-но-но! Спокойно залутать по стелсу не получилось. Все равно всех придется поубивать. Так, нам нужно вот это оружие. Я, кстати, очень хорошо, что зомби здесь первого ранга, потому что если бы был второй ранг, а то и третий, было бы намного, намного сложнее. Так. Ну, кстати, вроде как не все проснулись, что удивительно, даже очень удивительно. Опа, смотрите, что у нас такое желтенькое. Неужто это реально кристалл? О, прикольно. Можно так кристалл получается, добывать. Так, а у тебя по стелсу можно грохнуть, да? Отлично. О, ребят, вы можете заметить, что мне совсем чуть-чуть осталось до получения нового уровня скиллов. А по ветке боя вроде как, да. Красная это бой, а синяя это ловкость Записка Да кто проснулся, ты? Ты проснулся Ч -ч -ч. Засранец Кто тебе разрешал просыпаться, а? Так нельзя О, Лутенский какой-то появился Отлично даже У нас еще здесь есть Кристалл Все, забираем Так о, я уже рацию слышу. Сейчас поднимем рацию, посмотрим, что там. Так, я все золото тут, а? Надеюсь, что все, да. Ну, исследуем. Барни, ты слышишь меня? Отвечу, а это Барни или кто это валяется мертвец? Это Эйден. Я нашел рацию. И труп мужчины. Белый лысый мужчина Прости, София Это не Барни Это Коджик Один из наших Барни должен быть рядом Ну что ж Хотя бы это не Барни, но Все равно Челика жалко О, исследование М -м. А, кстати, вспоминается Как э, при первой части прохождения Когда там красные следы к шафчику, шавч... э, к, к шкафчику вели. Там как раз э, было по аналогии. да Так, забираем кристаллы и идем. Софи, я нашел кровь, свежую. Поторопись, Эйден. Шесть, Айден, ты, конечно, еще тот следопыт. Прям отличненько так все видишь, честно говоря. Ой, а этот второго уровня, жесть А вот кажется, там как раз и Барни Ой, а этот что-то умирать не хочет Черт Мне кажется, вся проблема в оружии Вот серьезно Вот у нас оружие ведь сейчас первого качества, да? Ну, не, не качество, а ранга И в этом, наверное, проблема Вот смотрите, 19 урона и 27 Вот сравниваем вообще Разница, мне кажется, реально ощутима Так, э, открываем дверь Блять, что мне теперь делать? Барни, это ты? Открывай новый кот Что год. ты, мать твою? Меня прислала София Я друг, да Ага, а я генерал миротворцев Кем бы ты ни был, уйобывай. Не, Это слышь. наши кристаллы, понял? Ты их не получишь. Чел, какой же ты упрямый, боже. Барни, открывай. Уйобывай. Блять, ах ты, в шо Я нашел Барни, но он заперся в комнате. Он жив. Же... Хорошо. Чертов упрямец. Просто попробуй поговорить с ним. Попробую. Блять, как Барни. с ним говорить? Блядь, откуда пришел? А, выходили, я тебя заставлю Перестань строить из себя крутого Това сестра переживает из -за тебя Бля Давайте как этот вариант не выжился, не похоже, что ты такой уж крутой А ты похож на мелкую надоедливую шапку Проваливай, дай закончить дела Барни Я считаю до трех Раз, два, три Пиздуйте Пиздец, вот реально упрямый козел Ой Ой-ой-ой. Сейчас мы получим до тумаков. Вот я прям чувствую. Uh, где там мои грибы? Используем паркур боевой. Так, чуть-чуть осталось, буквально чуть-чуть, давай Во, отлично Эй, а, а вы откуда взялись, а? Ребят, вам не стыдно так спавниться, а? И еще один на этот раз еще такой, более шустренький. О, еще второй его товарищ подоспел. Жесть. Ой-ой-ой-ой-ой. О, отлично, мы повысили уровень а, боя и сожрали грибочек. А что по трофеям? А? Ну, вроде как все. Все, открывай, ты меня уже реально Парни? задолбал. Чмоня, а, ну, вот буквально чмоня. <звук> э, я ж тебя узнаю. Ага, пошли освежиться. Софи говорила, что ты упрямый, но не сказала, что ты идиот. Вот реально. Эй, за это можно получить пороже. Да ты получишь вот. тут пороже еще раз. Мы уходим. Нет, птичка! Надо найти птичку! Кого? Он отвлек зараженных, когда они напали на меня. Если б не он, я бы кончил, как каджак. Ты не в том состоянии, чтобы кого-нибудь искать. Он ребенок, чувак. Я обещал его мамке вернуть его, ясно? Он отвлек на себя этих уродов. Чтобы я мог забрать кристаллы для базара, я должен его найти. Ты не в том состоянии, чтобы кого-то искать, Барни. Я никуда без него не пойду. Ой, идиот, что ты, блин, э, дитёк какой-то с собой взял? Вообще жесть. Ладно, я буду его искать. Где его искать? Он был на первом этаже, когда меня окружили. За ними погнались через боковую дверь. Ладно, побудь здесь и жди сигнала. Я найду твоего друга, а затем вернусь за тобой, понял? Поспеши. <связь> Реальный идиот. Какого-то малолетнего дебила с собой взял, да? Это вообще высший уровень тупизма. А, так, а чему возьмет-то? Мне кажется, надо будет просто потом вкачать здоровиться. Да. Именно по ингибиторам. А уже потом купить какой-нибудь э, навык э, покруче, чем то, что мне сейчас доступно. Поэтому я даже не буду тратить очко развития. Кровь. Видимо, птичка след должен привести к нему. Ну давай, давай! Ты же у нас ищейка. Иди по следу, чё уж. Побежал к грузовику. Может, он спасся? Чё-то нифига. Нашел птичку. Нет, но он истекает кровью. Я иду по следу. Он не сдался без боя. Так, явно полез он наверх, да? Да. Айден, лезь давай. О, Красава. Ты где? Брат, ты где? Тебя просто придется здесь искать. Или ты можешь тоже наверху? А, вот следы. Бля, чел, тебе нехорошо вообще. Кто побьет мой рекорд? А ты кто? Эйден, можешь идти. Я от Барни. Барни. Конечно, старина Барни. Он жив, да? Кристаллы у него. Да, он справился. Благодарю тебя. Я их отвлек. Прибил трех зараженных Видел? Да, двое были уже ранены Но <coughs> Слушай У меня сегодня день рождения И Окажешь а услугу Видишь Вон там о, Рация Нужно кое с кем связаться Какой связаться? Вот. Тебе ну, нужно реально в госпитал идти. А, какой-нибудь, не знаю Конечно я только... Прием. Мам. <coughs> это ты? Мам. Натан, это ты? Что стряслось? Где ты? Все хорошо, мам. Мы почти... Мы с Барни уже почти закончили. Барни? Он обещал мне беречь тебя. Не волнуйся, мам. Слушай, они у нас. Кристаллы. Мы их забрали. Я убил троих Троих зараженных Я им показал Нам правда пора идти Тогда уходи оттуда и беги домой Бар не обещал Да Скоро Мы скоро вернемся, мам Бля Ф Ф, -ф. Нет, то больше твоего сына Помер он. Но помер как герой, но все равно. Барни, ты здесь? малолетний дебил. Вот реально. Барни? Эйден, ты там? Ага, пытаюсь добраться до Барни. Барни уже здесь. Только что пришел. Че? Он... Что? Погодите, что? Он же должен был. Он тебе не поверил. Думал, что ты хочешь забрать кристаллы. Он отправил меня за своим другом, чтобы сбежать? Не совсем так. Возвращайся на базар, я тебе все объясню. Ты мне еще как объяснишь? Мы сказали этому идиоту нас ждать. В итоге что? Он нифига нас не подождал. А еще из-за него помер малолетний идиот. Вот реально. Идиот, потому что... Вот в таком юном возрасте Не имея должной подготовки Взял куда-то, блин, поперся В такие, блин, опасные места Все, я все залутал Все, что хотел, забрал Все, можно валить отсюда Вроде как, да Так Блин, меня крикуны пугают Толкаю зомби с крыши Потому что нам ресики нужны все, все, пошел вон. Ромашка моя, э, смола моя, мед мой, грибочки мои, э, Мак мой, цветочки, топорики и прочее, прочее, прочее. Все забрали, все забрали. Почти все забрали. Ну, теперь реально забрали. Судя по всему. А, нет, все-таки я что-то пропустил, жесть. Так, перья. О боже. Ах ты ж тварь! А ну, стоять! Прыгуна. Ой, не прыгуна а этого бегуна поймали. Так, э, все, реально теперь можно валить отсюда. Как раз 70 метров до базара. То есть все буквально рядом. На самом деле, что хочу сказать? Они как-то от базара не совсем далеко пошли за поиском кристаллов прям реально недалеко. <свист> так, уникальный трофей зараженного я получил. Это довольно классно. Но даже, я мне не кажется, не слишком убрал, щедро... Ты никогда не уберусь, отвали. <свист> <свист> мне кажется, это даже слишком щедро получилось э с такой жертвой, как Крикун. <свист> так, все, открываем дверь. Теперь стало лучше, правда? Смотря а что. Вероника, этот тип был дрянью, а миротворцы под ним занозой. Вывод довольно простой. Лукаса нет, нам стало лучше жить. Аминь. А лучше заткнись, барни. Где Софи? Опять ты? Ты что, шпионишь за мной? Чё фигали? А тебе что, есть что-то скрывать, а? Какой-то подозрительный. Тебе есть что скрывать? Вы говорили о командире миротворцев, да? Ишь, проныра, несуй свой нос куда не надо, пилигрим, а то прищемят. Это хуйло Лукас получил по заслугам, вот в чем правда. Барни, скажу честно, ты придурок, а миротворцы нас защищают. Защищают? От кого? Кто захватил наш ветряк? Миротворцы. Кто захватил метро? Блядский Лукас. Поэтому все должны свалить нахер, пока не кончили, как их ебаный командир. ужас какой реально упрямый. Но самое главное, а что ты меня кинул-то? Зачем ты меня обманул? А? Ты, ты скотина, ты идиот. Ты понимаешь, ты кто? Ты хуйлан ебаный, блядь. Ты должен был меня ждать. Вот именно, ты Хуэл, должен был ждать. С хуяли Испугал поменялись, ты а? Свои кристаллы, да? Испугался. Я? Да ладно. Тебя сестра Она сдала. Стекло. Они тебя не касаются. Двое людей умерли из-за твоих интересов. Ты использовал птичку, чтобы отвлечь меня, так? Ты ни черта не знаешь обо мне и моих людях. Птичка был мне как брат. Моя сестра хочет с тобой поговорить, так что шуруй к ней. Ой, с радостью. Не терплю компании рядом с тобой. Сразу не по себе становится. Чувак. За... Пить-то как хочется Так Нет Нет Не, не нужна пока что Мы должны убить их, Карл О, боже. Они жили с нами Нужны переговоры Нельзя вести переговоры с вымогателями Ты не похожа на свою мать А команду здесь я Собери людей Мы отдадим Джо эти чертовы кристаллы Чёрт, трус. Я знаю, о чем ты думаешь. Но мы должны его слушать, Герман. Ради базара. Только ради базара. Софи? Расслабься, Герман. Он спас бар, не помнишь? Герман, не пизди меня, пожалуйста, хорошо? Не души. Забавный парень, твой младший брат. А ещё не то как слово. я понимаю, вы не поладили? А, мягко Скажем, говоря. это не любовь с первого взгляда. Это ненависть, не первого первый взгляд. С другой стороны, он всецело предан делу. Ты нихуя не предан, он а уебища. проблем как в старом велидоре. Мне просто нужны надежные люди. Он не надежный человек, честно говорю тебе. А ты любопытен, да, Эйден? Спрашивай, что ты хочешь знать. Как ты говорила, любопытство это первый путь, первый шаг на пути каду, да? Ну да, значит я грешник. Давайте спросим о командире миротворцев. Кажется, после убийства командира отношения между вами и миротворцами осложнились. Фу, это еще мягко сказано, говоря прямо полный пиздец. Но Лукас, он заслужил смерть. Кроме эпидемии, ничто не наносило такой вред местным, как он. Это по его приказу, миротворцы захватили наш ветряк. Чтобы прокормить себя, они забирают большую часть нашего урожая и воды. А что взамен? Защита? Я сама могу защитить своих людей. Я училась этому с детства. но ты же должна понимать, что ты не всех защитишь абсолютно. А зачем кристаллы? Я предполагаю, что это как э, часть обмена, да? Почему Бар не сбежал от меня? И почему реально Барни сбежал? Они нам нужны для сделки. И теперь ты сможешь помочь. Как Ак. я помог с Барни и с птичкой? Немного там от меня было толку Барни был в шоке, когда услышал о птичке Вот почему он сбежал Он Он старается ради базара, Эйден Он думает, что защитит всех нас Он все еще ребенок подростком, когда умерла наша мама Но даже раньше, когда он был маленьким Мы были сами по себе Теперь он взрослый И действует самостоятельно но чем больше он пытается помочь другим, тем больше вредит себе. Да никому он не помогает. Он еще вот, в принципе, вредит не только себе, а окружающим. Так, ладно, а что за разговор у вас был с Карлом, а? ну как? ну-ка. Это ну -ка. с Карлом. Из-за чего? Поясняй, давай. Скажу так, смерть Лукаса только осложнила нам жизнь. Оглянись вокруг, Эйден. Что ты видишь? То, о чем люди за стеной, могут только мечтать. Все эти люди умрут до конца месяца. Почему? Потому что в скором времени наши запасы воды иссякнут. Две недели назад банда местного головореза Джо и его дружка Джека захватила единственную в округе водонапорную башню. Не так давно они жили на базаре, но Карл выгнал их за мошенничество. Теперь они мстят. Они заминировали башню и угрожают взорвать ее, если не получат еженедельную дань в виде лекарств, еды... И кристаллов. А люди, конечно же, не в курсе, да? А все эти люди, они ничего не знают? О том, что так мало воды, нет. Я собиралась им рассказать, но Карло опасается, что начнется паника. Вместо этого он обратился за помощью к миротворцам. Естественно, он вернулся с пустыми руками. Им наплевать на всех, кроме самих себя. Им плевать, что Джо захватил башню, и требует с нас плату. Мать всегда говорила, никаких переговоров с вымогателями, когда была здесь главной. Значит, до того, как Карл стал главным. Она железной рукой правила базаром, и Карл ее слушался. После ее смерти он зазнался и больше ни с кем не считается. А твоя мать не хотела, чтобы ты сменила ее? Я знаю, чего она хотела для людей, единство и свободы. Она всегда это повторяла, но не спрашивай, что она хотела для меня. Не знаю, существовала ли я для нее вообще. Она была отличным лидером, но дерьмовой матерью. Грустно. Ладно, а что делаем то дальше? Что ты собираешься делать? То, что должна. Я обещала помогать Карлу. Поэтому пока он главный, мы будем платить Джеку и Джо. А они будут выжимать из нас все больше и больше. И так до бесконечности. Самое главное для моих людей безопасность. Ты доказал, что тебе можно доверять. Я прошу тебя о помощи. Карл считает, что Джо сдержит слово и даст нам воду. Но я настроена скептически. Я посылаю людей на переговоры с бандитами, и мне не нужны никакие сюрпризы. Карл и наши люди уже отправились на место переговоров. Все должно пройти гладко. Прикрывать их? Да. На расстоянии. Нур, одну ради такого а он дела... Они раньше жили над принципе... Они страшно друг друга тем Можем тем, помочь. Так. Ну, а на этом все равно... Наверное, все. Да. Ребята, с вами был Леонид. Если вам понравилось это видео, то поставьте палец вверх. Не забудьте подписаться. Поставить колокольчик И оставить комментарий Ну, а я с вами прощаюсь Всем удачи, всем пока